Шутеры. Первая игра, с которой начнем, называется Evolution 2. Это продолжение мобильного шутера, который вышел еще во времена презентации четвертого iPhone. Тогда разработчики предложили игрокам уйму перестрелок, красочные взрывы, море опасных врагов и невероятную динамику. В этот раз аттракцион развлечений приумножили, изменили геймплей и внесли сочетание сразу нескольких жанров. Шутер от третьего лица, RPG и даже стратегию. Сначала о сюжете. В далеком прошлом планета Утопия являлась лучшим курортом во всей Вселенной, где в основном собирались одни миллиардеры. Но однажды Утопию захватили монстры. Развязалась война, и тут на помощь приходит наш герой со сверхспособностями, которые были получены в ходе некоего секретного эксперимента. Сразу скажу, что повеяло духом восьмибитной контры, когда после небольшой пробежки ты останавливаешься на небольшом участке локации с различными преградами и давай уворачиваться от пуль, уклоняться от ударов противников, а пространства как бы и нет. Во время перестрелки герой может перемещаться между укрытиями, выбирать и прокачивать оружие назначать союзника для совместной атаки, грамотно применять расходники и наносить удары в слабые места соперника. Бои стали еще динамичнее за счет интерактивного разрушаемого окружения и разнообразного оружия, которое игрок может менять на ходу. Помимо сражений с опасными обитателями утопии, игрокам предстоит заниматься прокачкой персонажа, развитием собственной базы, изучением новых технологий и добычей полезных ресурсов. Вместе с захватывающей сюжетной кампанией поклонников саги ждут кооперативный режим, бой один на один и другие активности. Основные цели — восстановить разрушенный штаб, объединить союзников под своим командованием, дать отпор бесчисленным врагам, заполонившим утопию, и уничтожить их предводителей — самых смертоносных обитателей планеты. Перейдем к следующему шутеру который получил наивысшие оценки и при этом переоцененному. Мы всегда стараемся найти для вас стоящие проекты, лучшие из лучших. Но сегодня хотим сделать исключение, чтобы предостеречь вас от траты времени на не самый достойный проект, который получил высокие оценки, при этом ничего не предложив нового и необычного. Мы выскажем свое мнение, так как считаем, что звание хорошей игры необходимо заслужить. Fire Strike очередной мобильный шутер и таковых сейчас навалом. Все мы знаем, как популярен Counter-Strike и знаем, как много на мобильных устройствах игр, так или иначе предлагающих геймплей классических режимов с бомбой, заложниками и боя смерть в режиме 5 на 5. Fire Strike — одна из таких игр. И если многие другие проекты привносят какие-то свои фишки в дополнение к канонам Counter-Strike, то здесь речь идет о полном безыдейном клонировании. Спасибо, что карты не перерисовали точь-в-точь. -точь. Хотя, именно карты — одно из немногих достоинств Fire Strike. Казалось бы, это же хорошо, что перенесли популярную компьютерную игру Counter-Strike на телефоны на 100%, но под другим названием — можно играть и радоваться. Звучит и правда здорово, но подкачала реализация. Да, ее поддерживают и обновляют, но и другие игры не отстают. Почему игрок из сотен других должен выбрать именно эту игру? Загадка. Тем не менее, оценки у проекта довольно высоки, и игроков достаточно. Игра обычная, уступающая конкурентам, без своей ключевой фишки. Она явно не заслуживает звания одной из лучших — середняк-проходняк. Может, у вас получится разглядеть в ней изюминку? Попробуйте, потом напишите в комментариях на нашем YouTube-канале Зона Гейм. Раз уж речь зашла о клонах, которых не назвать удачными, позвольте представить Modern Ops. Разница в том, что копируется геймплей и стилистика другой популярной игры Call of Duty Warface. Ситуация так же, как и с предыдущим пациентом. Копирование хорошего геймплея уперлось в реализацию. Здесь, правда, не все так плохо с анимациями и управлением. Игра, на мой взгляд, даже краше. Отдельно хвалю модели оружия и анимации стрельбы. С картами, правда, решили не сильно фантазировать. Если играли в Warface, иногда будет казаться, что где-то вы уже видели подобное. Также из неприятного опыта игры — долгий подбор игроков. Может, это только моя проблема, но несколько матчей начинал играть один на один, а остальные игроки находились только под конец уровня. Отсутствие динамики ощущается с первой минуты. Однако, если для вас все шутеры сложны, но пострелять хочется, то Modern Ops создан именно для вас. Развлекайтесь! Из плюсов отмечу, что донатом не сильно докучают, и он не сильно ощущается, по крайней мере, в первые часов пять точно. Хотя, зная Warface и его любовь к продаже несбалансированных оружий за реальные деньги, хочется надеяться, что в Modern Ops разработчики подобную модель монетизации не перенесли. Кому посоветовать, как и в случае с Fire Strike, не знаю. Может быть, фанатом Warface? Если любите шутеры, зайдите сюда на пару часов. Вдруг чем-то да зацепят. Лично я предпочту что-то вроде нашей следующей игры. Gods of Boom Мы об этой игре рассказывали в одном из первых выпусков М-игры, но игра преобразилась, оптимизировалась, многое поменялось и достойно повторного обзора. Gods of Boom — динамичный шутер в мультяшной стилистике. До обновлений мало чем выделялся и был весьма обычным шутером в забавном сеттинге, но сейчас мало того, что он претендует на звание самого удобного для смартфонов из-за шикарного управления, но и преобразился геймплейно. Игра представляет собой классическое противостояние команд на небольших картах в нескольких режимах. Игрокам необходимо использовать разное оружие и приспособления для доминирования над противником. Фишкой игры можно назвать красочные взрывы, которые можно устраивать, бросая гранаты под ноги недругу. Недавно разработчики сильно переработали баланс оружия. Дело в том, что стволы здесь всегда были уникальны и различались между собой механикой стрельбы. Каждое оружие имело свое имя и свои особенности. Например, один дробовик имел всего два заряда, но огромный урон, а другой быстро перезаряжался, стрелял дальше, но уроном похвастаться не мог. Поначалу сбалансировать такое количество переменных было сложно — появлялись однозначные лидеры — так называемые «имба» — оружие от английского «imbalanced» — несбалансированное. Однако сейчас введение фиксированных наборов оружия и переработка некоторых отдельных пушек привели к тому, что игроки предпочитают выбирать оружие под собственный стиль или под карты, на которых играют, а не руководствуются принципом «что мощнее всех, кто и возьму». Это пошло игре на пользу. Теперь можно попробовать разные стили игры. Добавили новые карты, как мне показалось, немного поработали над анимацией и управлением. Игра стала плавнее. Отдельное разнообразие вносят предметы, которые нужно брать заранее из запасов. Например, гранаты. Их тут довольно много видов, и пригодиться они могут в разных ситуациях. В общем, вот пример хорошей добротной игры, в основе которой тоже был геймплей стандартного шутера со своими фишками и идеями. Рекомендую любителям пострелять и повзрывать.